Подписывайтесь на наш канал, и я начинаю. Вот мне интересно было почитать и посмотреть, что же все-таки пишется в средствах массовой информации в, в газетах. И я наткнулся здесь на такую статью, которая называется «Рассчитывали, что операция будет на дружественной территории». И отвечает а, на вопросы корреспондента «Комсомольской правды», председателя общества царь «Царьград» Константин Малафеев. В принципе, здесь он отвечает на многие вопросы, но меня... В сегодняшнем, нашем, в сегодняшнем нашем разговоре заинтересовал все-таки вот заключительный его посыл, который от корреспондента звучал так. Но ну, у нас же сейчас нет войны. Просто о войне шла речь, о Первой мировой, о Второй мировой. А на что он сказал, цитирую дословно. Я говорю про войну, которая у нас идет с Западом. Это надо признать. И тогда все встанет на свои места. Так вот, и я хотел бы сегодня поговорить про ту войну, которая у нас идет с Западом. Ведь не секрет, что во всех информационных войнах, а она сейчас настолько накалена, что уже идет речь о Третьей мировой войне, о применении ядерного оружия. И это всерьез обсуждается аналитиками и в военном обозрении, да и здесь, вот в свободной прессе. понятно наши действия во внутренней политике. Мы уже неоднократно говорили про то, что... Фронт основной идет за души наших детей, за то, какими они будут, каково будет будущее. Вот наш соратник привез сына из Мариуполя, ему 26 лет. Я очень был удивлен крайне низкому уровню образования, начитанности. Ну вот о слово совершенно, парень не знает ни истории, ни философии. И вообще жизненные позиции сводятся к элементарным, как у нас по нашей лестнице духовного развития, червячному существованию. Получше устроиться, жить, ничего не делать, и как рантье. Вот эта философия, которая нынче превалирует. Кстати говоря, наш соратник Тёма Дерека об этом очень хорошо говорил и говорит, и будет еще говорить в своих сюжетах о том, чему, чего хотят девушки. 98% путешествовать и ничего не делать, и не рожать. Вот чего хотят. Но я сегодня все-таки о другом хочу сказать. О том, что же происходит у нас внутри образовательной системы. Министерство образования совершенно не меняет свою политику цифровизации. О чем мы уже, наверное, говорим. Последние три года родители Москвы поднимают шум. Детей переводят и переводили на дистант. И внедрение вот этой цифровой образовательной среды, к чему приведет об этом уже копия сломанная. Мы приводили данные, сколько детей болеет, рост заболеваемости, рост убыли того же детского населения, рост убыли населения вообще, в связи с ростом вот, напряженности электромагнитной, и влияние всей этой цифровой среды на здоровье человека. И тут мне попадается как раз вот на глаза один из сюжетов, или вернее докладов, который делал Владимир Николаевич Прасвиркин несколько лет назад, это еще было в 2019 году, когда я посетил заседание в высшей школе экономики, была конференция, посвященная как раз цифровая среда в образовании. И у нас, кстати... На наших сайтах есть ссылка на доклад, который сделала высшая школа экономики, где под эгидой Всемирного банка вот это внедрение смартфонов, компьютеров в образовательную среду и просто в пользование считается благом. И вот это мы вспоминаем Клауса Шваба, четвертая промышленная революция, где, кстати говоря, слово в слово вы вот на слайдике увидите развитие нашего образовательного процесса, который предлагает... Просвиркин Владимир Николаевич. Что нужно сделать на первом этапе? Внедрить компьютерные классы. Что сделать на втором? Компетенции, чтобы предпринимательский дух возвысить. Потом в итоге сделать из человека робота. Соедините весь мир в великий компьютер. Я так представляю, что он переплюнул самого Клауса Шваба в своих инсинуациях по поводу того, что он видит. Уважаемые друзья, вы посмотрите на те же дороги, где у нас латиницей написаны наши русские названия деревень, дорог, населенных пунктов. Это нам зачем здесь нужно? Когда внедряются образы, упрощенные той же нашей грамоты, те же образы, которые формируют у нас примитивное сознание. Та же латиница или англо система внедрения названий других в метро, на транспорте. Хорошо, что сейчас в метро не стали в московском повторять все на английском языке. Наше название дико звучат. Почему не принимают во внимание и вообще не прекращают это безобразие? На что вообще страна англоязычная что ли? Эти системы, которые внедряются в школе, наносят непоправимый вред. Как здоровью детей, физическому, так и нравственному. Наталья Горюнова комментирует наше замечание по ведической концепции здоровья и по питанию, что, мол, 4 поста в год – это хорошо, а ведического нам не надо. Но если вам не надо ведического, нет проблем, пожалуйста, вы можете вольно выбирать сами для себя, что вам надо. Но наша точка зрения и мировоззрения связана с тем, что ведическая Наша древняя вера наших первопредков говорит о том, что человек, извините, не животное. И он, человек, как существо божественное, должен питаться плодами земными, а не животными. Вот такой вот ответ Наталья я даю. По ссылочке вы можете записаться на наш марафон ведической концепции здоровья, где мы вам ответим на все вопросы касательно питания, образа жизни, причинно-следственных связей и вообще вашей самодиагностики, как вы себя позиционируете. Несмотря на то, что масса-масса было обращений, тысячи обращений родителей в Минобразования. По электронным доскам, по рамкам для проходов школы, по тем компьютерам, планшетам, которые используются в образовании, которые не прошли не только испытаний исследований на безопасность, но даже не прошли элементарного надзора за образовательным процессом гигиеническим, который должен был делать роспотребназор. Вот представьте себе, уважаемые друзья, родители, бабушки, дедушки, обратите внимание, что происходит в школе. А в школе ровным счетом происходит то же самое, что происходило за прошедшие 2-3-4 года. То есть внедрение Московской электронной школы. Да во всех, вот из Пензы родители пензенские, был такой вот сюжет где-то в телеграм-канале, также Мамочка говорит, что ничего не поменялось. Директора школ насаждают, насаждают в прямом смысле слова ту вражескую идеологическую концепцию, которая не свойственна была русскому образованию. Мы несколько раз уже и несколько сюжетов снимали, что наша великая педагогическая школа, основанная и Макаренко, и Жоховым, и Щетининым, и многими-многими другими новаторами, подтверждающие, что главное это соединение учебного процесса с трудом, с творческим трудом, с производственным или с трудом в сельском хозяйстве. И тогда ребенок формируется как гармоничная личность, не оторванная от реалий земных, потому что все от земли. Все от того, что мы делаем руками. Вы поймите, если не изменится система образования, которая сегодня у нас превалирует, вражеская, подчеркиваю, вот я ссылаюсь на ту же статью, которую Константин Малафеев отвечает на вопросы. Надо признать, что у нас война, но война у нас внутри идет, внутри нашей страны, за детей. И если мы этого не признаем, и если директора школ и Министерства образования будет насаждать чуждую нам англо модель в образовании, то тогда кто они? Я оставляю вопрос, чтобы вы ответили. Если мы говорим, что наши враги, и Малафеев это подчеркивает, что надо признать, что у нас война с Западом, а западная система ценностей очень спокойненько внедряется в школах, это как? Это что происходит? Мы готовим поколение то, которое будет вражески настроено против нас, самих родителей. Уже получили то, что родители с детьми не могут договориться. Не слышат друг друга, не видят. Только получай, потребляй и отдыхай. Вот какая философия ныне транслируется в нашей школе и вообще в масс-медиа. Это... Надо прекращать, надо вернуть образование, хотя бы на первом этапе, советское. А сегодня у нас идет Третья мировая, надо признать. И наши иноагенты, которые находятся в Минобре, не побоюсь этого сказать, это очевидно. Пусть со мной кто-то поспорит или скажет, что это не так. И что-то надо принимать в решение. И от первого лица мы ждем этих решений, очень ждем. Потому что иначе нам удачи не видать. Благодарю вас за внимание. С вами был Владимир Тюняев, канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.